Хочу рассказать вам еще об одном плане, о котором я пока что умолчал. Это деталь. Что такое деталь? Деталь – это некое такое ответвление от крупного плана. Если в крупном плане у нас обязательно должны присутствовать глаза человека, то в детали, наоборот, мы не видим лица человека, мы не видим глаз человека. Деталь – это очень крупный план который дает нам еще одну дополнительную информацию о человеке. Обратите внимание, деталь снимается таким образом, чтобы нам было комфортно рассмотреть какие-то элементы, которые дают нам характеристику об этом человеке, элементы, которые дают нам дополнительную информацию об этом человеке, информацию о том, что этот человек делает, возможно, чем он, какими интересами в жизни он живет. И в деталях мы, как правило, ищем какие-то изюминки, которые находятся либо на теле у этого человека. То есть деталью может быть там часы, может быть кольцо на пальце, могут быть там руки с макияжем. Может быть татуировка, например, или нашивка какая-то, которая нам говорит об этом человеке, или украшение какое-то, или, возможно, значок какой-то. Ну, то есть деталь это какая-то такая изюминка, которую мы также можем не заметить, снимая человека там средним и тем более общим планом. Вот. А деталь, она нам показывает и, как я уже сказал, дает дополнительную информацию об... О человеке и снимается она таким образом чтобы нам было комфортно рассмотреть то что мы называем деталью поэтому обязательно кроме общего среднего крупного плана ищите деталь и снимайте деталь обязательно снимите деталь на человеке